Добрый день! В этом видео покажу инструмент, с помощью которого можно определять актуальные размеры пособий, их расчетных данные на текущий момент. В первую очередь это касается денновременных пособий, которые получают женщины, пособий на ребенка и другие выплаты, которые связаны с материнством. Для этого будем использовать вот такую таблицу пособия расчетные данные на 2018-2021 годы. Данная таблица подготовлена специалистами к системе Консультант Плюс и периодически ими обновляется. Ссылку на данную таблицу оставлю под видео, но на тот случай, если вдруг разработчик изменит место расположения данного документа, я покажу второй способ, каким образом можно быстро найти данную информацию, в том числе со сведениями, актуальными на тот день, когда вы будете соответственно ее просматривать. Для поиска таблицы переходим на сайт разработчика консультант.ру, в верхнем меню кликаем «Некоммерческие интернет-версии», в открывшемся меню выбираем раздел «Некоммерческие интернет-версии» «Консультант плюс», кликаем «Начать работу», в открывшемся окне ищем в верхнем меню «Справочная информация». Переходим в раздел и в этом разделе нам необходимо найти подраздел «Трудовые отношения» и «Социальная сфера». В этом подразделе кликаем ссылку «Пособия и льготы». Система нам открывает несколько документов и нам необходимо найти документ с названием «Пособия и расчетные данные на 2018-2021 годы». Кликаем на него и переходим в ту же самую таблицу, которую я показывал первоначально. Итак, в этой таблице содержится сведения о размерах. Пособий, в том числе здесь даже есть размеры минимального размера оплаты труда и предельные величины базы начисления страховых взносов, а также предельные величины средних и дневных заработков. Но нас эти параметры не особо интересуют, нас больше будут интересовать размеры пособий, которые выплачиваются на детей. Данная таблица представлена с разбивкой по годам, текущий год 2021 и предыдущие три года 20, 2019 и 2018. Итак, посмотрим, что есть в данной таблице. Во-первых, здесь самым первым идет единовременное пособие женщинам, вставших на учет в сроки беременности. До 31 января 2021 года размер составлял 675 рублей с копейками, с 1 февраля до 30 июня этот размер будет составлять 708 рублей 23 копейки. Обратите внимание на дополнительную информацию, которая обозначается звездочками под наименованием соответствующей выплаты. В частности, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в сроки беременности, имеет два Два примечания. Вот это вот примечание для нас самое актуальное, оно заключается в следующем. С 1 июля 2021 года единовременное пособие женщинам, вставших на учет медицинских организаций ранее ранние сроки беременности, становится ежемесячным. Иными словами, до 1 июля 2021 года, то есть буквально тут осталось меньше полумесяца, выплата будет оставаться единовременной, а с 1 июля 2021 года характер пособия меняется и оно становится не единовременным, а ежемесячным. Данная таблица также содержит минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. На текущий момент минимальный размер с 1 января 2021 года составляет 58 878 рублей 40 копеек. Максимальный размер составляет 340 795 рублей. Есть также информация о размере единовременного пособия при рождении ребенка. С 30... 31 января 2021 года он составлял 18 004 рубля 12 копеек. С 1 февраля этого же года он составляет 18 886 рублей 32 копейки. Соответственно, также можно сравнить данный размер пособия с предыдущими годами. В таблице также есть информация о минимальном размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанном из минимального размера оплаты труда. С 1 января он составляет 6 752 рубля, с 1 февраля 7 082 рубля. Есть также максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. На текущий момент он составляет 29 600 рублей 48 копеек. Обратите внимание на дополнительную информацию в виде примечания с двумя звездочками, которая говорит о том, что в районах и в местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов. Поэтому, если вы работаете в районе, где применяются районные коэффициенты на отбавке к заработной плате, то, соответственно, размеры пособий которые обозначены дополнительным вот этим примечанием в виде двух вот этих звездочек. Соответственно, на них должны накручиваться дополнительно районные коэффициенты, которые действуют в вашей местности. Таким образом, данный инструмент, поскольку он периодически обновляется при изменении законодательства, специалисты Консультант Плюс периодически вносят в него изменения. То есть, имея под рукой такой инструмент, можно практически в любой момент проверить какой размер пособия на текущий момент действует по тем или иным выплатам которые установлены законодательством также обратите внимание что наименование выплат есть интерактивные ссылки по которым можно перейти и посмотреть дополнительную информацию например вот единовременное пособие женщинам вставших на учет ранние сроки беременности имеет ссылку в которой мы можем увидеть кто имеет право на единовременное пособие то есть это женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию, безработные женщины, женщины, обучающиеся по разным формам обучения и женщины, проходящие военную службу по контракту. Здесь же можно найти информацию о том, что единовременное пособие назначается и выплачивается по месту назначения выплаты пособий по беременности и родам на основании представленной справки из женской консультации, либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности. Иными словами, прямо из таблицы можно получить дополнительную информацию, которую... Касается не только размера самого пособия, но и порядка его назначения и выплаты. И в завершении покажу еще одну таблицу, которая касается размера материнского семейного капитала. В этом же разделе справочная информация найдете подраздел Размер материнского семейного капитала. Кликаем на него, переходим в похожую таблицу, у которого есть соответствующее описание на основании чего выплачивается устанавливается материнский капитал и есть соответствующая таблица, которая устанавливает размеры и периоды, а также иную информацию, которая касается выплаты данного капитала. В частности, в первой графе устанавливается период возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. В частности, с 1 января 2021 года на первого ребенка выплачивается 483 881 рубль с копейками, на второго ребенка 639 431 и на третьего 639 431. То есть точно такая же сумма. В зависимости от того, когда у вас родился первый, второй или последующие дети, вы можете по периоду возникновения права на дополнительные меры господдержки понять, какой размер выплаты материнского капитала вам положен. И, соответственно, используя нормативный документ, который, которым установлена соответствующая выплата, он обозначен в крайней правой колонке, можно и нужно предпринять действия для того, чтобы получить соответствующие выплаты. Таким образом, предприняв небольшие усилия и изучив соответствующую таблицу с информацией, можно получить точные сведения о тех размерах пособий и выплат, которые вам положены. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.